Что ребятам, которые нас смотрят, прямо сейчас надо сделать, хотя бы на шаг стать ближе к большим деньгам, к большим доходам, к предпринимательству можно быть. Для этого тем людям, которые хотят, которые вот какая-то искра у которых горит, чтобы на шаг стать ближе к большим доходам и к предпринимательству, нужно в свою голову загрузить примеры мышления, идеи, то есть начать. Смотреть видео, начать читать статьи, начать смотреть кейсы, начать знакомиться и попадать в окружение с теми людьми, которые уже делают результат. Причем не надо брать каких-то мастодонтов и олигархов. Нас не так вдохновляют примеры людей из Forbes. Мы себя с ними не ассоциируем, слишком далеко. Угу. Хотя, безусловно, они вызывают большого уважения. Но вас действительно вдохновит пример соседа с вашего двора, который заработал первые 50 тысяч.